Разметка фундамента первого ряда кирпичной кладки разметка под стены оси ну и так далее в сегодняшнем ролике предварительно внизу у нас имеется разметка то есть после заливки у нас нулевые точки вот внизу стены то есть они были раскреплены в случае даже если их даванула там погрешность ну буквально 35 миллиметров берем большой уровень либо отвес Скидываем шнурку, либо по уровню от нижней точки. Нижнюю точку переносим наверх. Выносим метки предварительные карандашиком. Вот таким образом и обязательно в кругляшок, чтобы в куче всего материала поверхность она не потерялась. Далее берем, подкладываем три арматурки. Три арматурки, чтобы шнурка была выше поверхности бетона. Соответственно, чем хуже поверхность с какими-то шишками, вкраплениями, там, буграми и так далее, тем, соответственно, больше надо арматурки подложить, чтобы шнурка была всегда в воздухе, она парила. После как натянули, можно натянуть две оси. Но оси бывают цифренные, буквенные. Обозначение следующее. Если в кругляшке ось А, и там в конце дома здесь, там дом нарисован, здесь ось Б, в кругляшке там русские, английские, буквы без разницы, то оси в другом направлении называются буквенные, обведенные в кружочек. Обозначения, конечно, у всех разные. Соответственно, цифренные оси, буквенные оси. Соответственно, можно построить одну ось раз, Вторую, 2. Найти прямой угол, угол ищется следующим образом: по теореме Пифагора. По одному катету берем три четверти каких-то размеров. Ну, допустим, в зависимости от размера геометрической конструкции, можно брать части по 3 метра, по 4, по 5, либо по 50 сантиметров, ну, то есть дробление на миллиметры и сантиметры может быть разные. Соответственно, по одному катету откладываем три части, по второму четыре части гипотинуза, то есть от наших точек засечек гипотинуза получается 5 частей. Таким образом находится прямой угол 90 градусов. Мы также натянули две оси, одну вторую. Здесь у нас позволяет отложить 12 метров, соответственно, часть у нас получается 3 метра, здесь отложили 9 метров. Три части по три метра. Гипотенуза у нас в нулях. Все чеки бомбони вплоть до миллиметра с первого раза. Относительно качества поверхности бетона, погрешность на всю плиту составляет 3-5 миллиметров. Единственное, вон тот момент в предыдущем ролике, где начинающий монолитчик, там небольшая погрешность 7 миллиметров. Ну, там буквально 2 квадратных метра. Все остальное, как у кота болтыши Далее, после того, как мы свесили кирпичи, кирпичи свешиваются таким образом. Делается обычная петля-удавка. Сейчас продемонстрирую. <coughs> обычная петля-удавка. То есть берется шнурка, опускается кончик, ну, сантиметров 50-60. Дальше сантиметров 30-40 свешивается. Усики соединяются, рука заходит внутрь. После обратно надо вытащить шнурку. Раз. И получилась петля удавка. Вот. Самый быстрый способ с точки зрения ну, чему-то привязаться, для кладки очень актуально. Еще раз. Взяли кончик, концы вместе, руку засунули. О, дастишь фантастич, вытащили шнурочку. Ну и после одели надвижимый или недвижимый объект. Затянули и все, этого решения более чем достаточно. То же самое актуально для гвоздя. Гвоздик таким же образом вот зацепили. Тоже петля. Раз. Забили в шов. Ну и все, чеки бомбони полетели дальше. Соответственно, такие кирпичики свесили вниз, арматурка. Дальше берем дюбель гвоздь. По длине бывают разные, но вот я обычно беру полтинник либо чуть больше берем обязательно кусачки пассатижи плоскогубцы берем молоточек держим видим нашу метку чуть-чуть приподнимаем шляпку запускаем вот эту шляпку вниз чуть-чуть едва касаемся шнурки ну чтобы понимать ориентир еще раз уверяемся с меткой ну и начинаем дубасить. Там миллиметр один, два, три, можно не смотреть. Аккуратно наживляем и аккуратно забиваем, пока не будет плотно сидеть. Дальше проверяемся. Видим то, что несколько миллиметров не бьется. Соответственно, здесь два путя. Либо с одной стороны чуть-чуть подбить, либо с другой. Все, дальше... В зависимости, с какой стороны дюпеля надо крутануться. Можем сюда болтануть, либо сюда. Но нам надо здесь все. Стоит в метке чики-бомбони. Дальше. Казусы настройки бывают различные. Кто-то побежит, заденет, порвется и так далее. Я дублирую маркером с той стороны, с которой подвязал шнурку. В случае возвращения ее в свое место. В случае какого-то вмешательства чужих ног. Почему же плоскогубцы, используем? Потому что если пальцами держать, но ну, очень травмоопасно, если даже очень-очень аккуратно бить, вот, пальчики могут превратиться в плоские. И будет очень больно. Поэтому берем, ну, вот а здесь есть репление, чтобы не прокручивалось. Ну, сильно сжимаем, и то же самое, видим, и бью в середину стены, потому что дальше уже будет обноски по-иному располагаться сейчас на данном этапе чтобы они дюпеля не мешались никому я их бью внутри стены также эти дю дюбель гвозди могут рикошетить вылетать поэтому аккуратней. глаза руки берегите свое здоровье все с первого раза то есть вот этот способ шнурочку приподнял край гвоздя выровнял достаточно точно и меньше приходится стучать выравнивать после забитие видим там миллиметр но ну, обычно я шнурку запускаю в середину карандаша потому что карандаш дает свою толщину погрешности ну счетчики бомбони все мы разметили 4 оси получился у нас прямоугольник сейчас проверяем диагонали ну и на этом расходимся все остальные оси строятся непосредственно уже от наших построенных и выверенных осей. Также снаружи лучше, конечно, всегда выдавать оси снаружи, но так как здесь будет обратная засыпка и продолжение строительства будет ну той же облицовки и в следующем, в следующем сезоне. Оси в данном случае уже после возведения фундамента я всегда выношу в дом. Почему? Потому что к этим осям будут привязываться еще перегородки, дымоходы, Вин и так далее. Проще также оставить дюбель-гвозди, но, опять же, они немножко травмоопасны. Кто-то их может срубить. Я обычно вот эту линию, вот я карандашом прочертил, после на 5 миллиметров диском по бетону я сделаю пропил. Погрешность будет там, ну, буквально 2-3 миллиметра от оси, но этого будет более чем достаточно, потому что при возведении кирпичных, монолитных, и, других, и из других материалов стен всегда имеется погрешность. То есть материал, если мы всегда гоним лицо в уровень, то задняя часть всегда может быть с какими-то отклонениями, отступами и так далее. Соответственно, если размечаться в, на последующих этапах от, от внутренних стен, то ну, будет погрешность гораздо больше. Поэтому предпочитаю внутреннюю разметку с выносом и запилом осей. Соответственно, к этим же осям привязываются лестничные марши монолитные пояса у кого второй свет второй свет также можно отвесить спокойно и уже вытащиться то же самое будет актуально для геометрии комнат в случае где-то если стену даванула мы спокойно можем геометрию комнаты восстановить и поправить взял я размер от внешней стены 500 миллиметров соответственно от внутренней стены у меня будет размер 300 миллиметров вот, но это уже будет менее актуально, потому что оси останутся с нами до конца строительства. В общем, все. Всем спасибо. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Обязательно комментируйте. Очень интересно услышать ваше мнение по такому способу разметки. Также расскажите о своих способах разметки, как вы ими пользуетесь и насколько будет актуален наш способ. Хотелось бы увидеть ваши мнения в комментариях все всем спасибо мы полетели дальше дальше всем чеки бомбони адиос.